Как работает управление кораблями и автопилот? Интерфейс управления кораблями открывается по кнопке «Войти» в нижней части игрового экрана. В данном интерфейсе вы можете сортировать, отбирать и отправлять свои корабли в галактике по кнопке «Активировать». Также доступна информация по каждому из кораблей. После того, как вам достался корабль, он находится в так называемом МГП – «Межгалактическое пространство». Иными словами, просто бездействует. Таким образом, в данном интерфейсе вы отправляете корабли из зоны МГП в галактике. Напоминаем, что каждый новый корабль – может начать свое путешествие только с первой галактики Альфа-1. Если корабль прошел 5 галактик и вернулся в МГП, игрок может отправить данный корабль в любую из этих 5 галактик. Автопилот. Эта функция позволяет управлять вашими кораблями без вашего контроля и не упускать моменты получения прибыли в ваше отсутствие. Если ваш корабль заканчивает добычу ресурсов в галактике и на вашем балансе достаточно средств для входа в следующую, то данная функция автоматически перебросит ваш корабль в следующую галактику. Не упускайте моменты получения прибыли в бесконечной вселенной Sea Earth. Спасибо за внимание.